Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас заказ а, Фаберлик по 17 каталогу, он огромный на 100 баллов, потому что период у нас с вами двухнедельный короткий, я решила на два заказа не растягивать, а сразу заказать все кучей, много всего интересного, я заказала абсолютно все новинки, кроме прихваток, фартук и полотенца, потому что они мне совершенно не подходят, а, ну и кружек соответственно тоже, да, а все остальные новиночки абсолютно я заказала, давайте скорее начинать. Такие две огромные коробки давайте по порядку кстати на момента того как я делала заказ не было каталога не было каталога с самого утра девчонки кто попозже делал у них уже был я делала где-то 8 утра заказ не было но на пункте выдачи чуть попозже мне делали заказ поэтому каталог у меня все-таки слава богу вот такая огромная накладная да? так и давайте начнем Водолазки. Я все-таки заказала новинку прошлого каталога. Это а, рифленая, или как она правильно, из рифленого трикотажа. Водолазка, из рифленого трикотажа. Девочки в Телеграм поделились фотографией. А, классно, сидит супер, горло не в обтяг. Потрясающая, суперская, классная. поэтому решила себе взять. А, и даже писали некоторые, что она немножко больше мерит. На складе не было тех цветов, каким мне хотелось бы в размере. А, да, быстро очень их разобрали, понравились всем. Я взяла в размере XXL. Пусть она будет по свободнее, хоть и больше мерят я все-таки решила так а, в цвете мока артикул 850 169 мало их осталось на складе поэтому так на цвет кстати классный я думала он будет бледнее нет он классный вот так выглядит водолазочка вот так выглядит цвет рукавчик у нас с вами подшит камера вроде Камера чуть светлит вам, он немножечко потемнее, но такой вот не рыжий, не серый, а действительно вот мока. Подшить низ, она очень хорошо тянется, она очень хорошо тянется, на больших девчоночек прям подойдет, но ну, если только в облипочку будет. Так, у нас тут этикеточка внутри, я сразу отрываю, потому что я уже знаю, что она мне будет в самый раз. И мы с вами уже будем мерить в следующих видео, девчонки, потому что заказ огромный, мы с вами сейчас все рассмотрим, а потом я прям вот вам каждую серию отдельно одежду отдельно все Так, отниму еще целых три пары носков я такие носки брала уже в прошлом году это натуральная шерсть чья у нас девчонки Овец, наверное, да, из овечьей шерсти. Сейчас посмотрим. Состав я забыла. У меня в прошлом году были такие синие. Это восторг. Мне очень понравилось. Они вообще не колючие. Я их ношу до сих пор. С ними ничего не случается. Они толстые, плотные. Они, в них очень тепло зимой, в морозы. Гулять вообще потрясающе. А вот другие, которые с рисунками, там всякие, там олени, еще что-то, я уже не помню, что там нарисовано. Они колючие. Вот они колючие. У меня Ксюшка не стала их носить. У меня руках к ним не тянется. А эти, во-первых, они очень свободные. Они очень свободны, не очень мягкие, вообще не колятся. Так, размер 36-38. Это как раз для Ксюшки, меньше просто не было. 76, 25 полиэстра, 5 эластан. Абсолютно такие же для меня. В размере 39-41. Да, и артикулы, я вам не сказала, так, мои. Вот найдите, тут попробую артикул. Вообще так мелко написано. Артикул 820-57. И в конце то ли тройка маленькая, то ли за. А у Ксюшки 820, 57 и маленькая двойка, тоже в конце так интересно. Так, и папе нашему взяла в синем цвете, такие же, какие были у меня в прошлом году. Синенькие, да, мужчине, нормально. В размере 39-41, они ему налезут, хотя у него 45, я знаю, что они ему налезут, потому что эти носки, они действительно большие. Так, 820, 571. Давайте я сейчас одни свои открою. И покажу вам, что они себе представляют. Они высокие. Они высокие, они очень-очень мягкие. Они вообще не колятся. Ксюхи, наверное, как гольфы будут. Но я ей взяла, вот она будет ходить на каток. И как раз они плотненькие. Вот такая вот вязка. Очень плотная. И они очень-очень мягенькие. Они очень хорошо тянутся. Вот они на 45-й налезут, смотрите, однозначно. Да? И высота. Вообще великолепные носки. Вот из теплых носок, мне кажется, самый лучший Фаберлик, который я когда-либо пробовала. Поэтому всем взяла. Еще Ксюшка давно просит, у нее были. Что у нее было? Что мы раскра раскрашивали? Носки тоже. Она еще попросила носки. Не другую какую-то одежду, сторона, носки. А мы уже их брали. Это носки-раскраски. Это серия Lovely Moments. А, ей понравилось. Интересная задумка. Здесь фломастеры в наборе. И, собственно говоря, сами носки. И запечатано все скотчем, в общем обычные такие носочки, правда краска у нас после первой стирки уже слезала и они выглядят не презентабельно, ну, то есть по дому так вот гонять и все, да. А, тут есть инструкция даже внутри подробная, как что делать. Вот как бы носочки, носочки были только в одном размере 16-18, это будут как раз носки у нас для Крис. 70 хлопок, 28 полиэстер, 2 лайлан. Вот такие четыре фломастера. И вот они носочки. У Ксючки такие, не знаю, куда делись, кстати. Здесь я их вот недавно видела, но что-то вот уже нет. Малышки, конечно, это у нас для Крис будут. раскрасить ей и подарит. Здесь рисунки, мы берем маркеры и раскрашиваем. Лучше что-то подложить, лучше что-то внутрь вот так подложить, картоночку какую-то, потому что они будут отпечатываться и раскрашивать. На самом деле, вот деткам вот так на Новый год в дополнение к подарку будет очень здорово. Мне кажется, даже здорово на подарок вот классу в детский сад. В детский сад вообще дети, мне кажется, умилятся, будут вот так набрать носков, да, и подарить как подарки к сладкому подарку, допустим, дополнение. Вообще супер! Вот у меня Ксюха попросила, будет раскрашивать. Потом можно подкрасть, в принципе, когда стирается. Так, давайте пакет теперь. Разберем с вами. Такой шуршащий все время. Я представляю, как вам там слышится. Так, кетчуп классический, как всегда, из помидоров черри. На сайт заменители, без сахара, 160-50 артикул. Очень вкусный, любим его всей семьей, поэтому берем. А, говорят, выводят много из ассортимента, чай, кофе и так далее. Поэтому взяла две банки. А, это кофе у нас с вами Доброе утро, без добавления молот, который он такой вот самый крепкий. Нравится. Любим всей семьей. Тоже пьем артикул 160-48. Так, и здесь у меня два БАДа. Первое это витамин D3, я давно не пропивала и сейчас у нас зима и солнца практически никогда нет 157-77 артикул, прошлой зимой я его тоже пила, здесь 60 капсул, они такие вот, типа омеги Люблю, нравится, в послеоперационном периоде тоже его пила, Работаю. И секреты Востока а меня этот бад почему-то зимой бодрит и дарит больше как-то сил, не знаю, жизнерадостности что ли. Поэтому решила. Сейчас был большой перерыв уже на месяц, точно никакие бады не принимаем. Просто решила сделать перерыв. А сейчас начну опять. 157, 10. Тут такие же капсулы. Абсолютно такие же баночки, кстати, все зафольгированные приходят. Вот. Поэтому я когда раскладываю себе в таблетницу, бывает периодически путаю. Что здесь? Термос, девочки, это термос. Вот у нас с вами одна новиночка уже пошла. Это термос, коллекция Lovely Moments. Кролик года. Я взяла опять же почему? Потому что будет ходить на каток тренировки на свежем воздухе три раза в неделю. Я думаю, взять с собой теплого чайка, потом попить это здорово. Посмотрим заодно, как будет быстро остывать. 910-416 артикул. Мейден uh, China. как всегда, объем 340 мл. Что тут по материалу хотела вам посмотреть? Нержавещую сталь, пластик, силикон, в принципе. Все как обычно. Вот такой вот миленький термос. Слушайте, нормальный объем для ребенка. Но, девочки, <смех> в Телеграм писали про этих кроликов страшных. На термос еще более-менее. На кружках они жуткие. Вот, мне кажется, маленький ребенок может испугаться. Вроде все нормально. Или тут что-то отколото. Вот я сзади не пойму. Смотрите, вот здесь есть, а здесь светит. Как-то странно. Так, крышечка у нас, походу, вот такая, вверх-вниз. И кнопочка. Ой, кнопочка, классно, смотрите здорово а и здесь такая силиконовая штучка пимпочка силиконовая пимпочка серенькая чтобы тепло он держал да и вот так вот удобненько можно пить Так, давайте его теперь попробуем откручим ну что тут вроде все как обычно тоже металл внутри на дне что-то выбито цифры какие-то вот. Ну, не знаю, мне кажется, долго, конечно, держать он сильно не будет, час максимум. Но а, на тренировку, в принципе, этого достаточно. А так миленький. Вот я только не поняла, сзади отколото или так и должно быть. В принципе, закручивается он плотно, прям плотно. Там много силикона в крышке. Но сам он по себе очень легенький. Я просто знаю, что тормоза ну, надо тщательно выбирать. Муж работает на улице. Нет, наверное, так и должно быть. А муж работает на улице, поэтому... Термоса у нас всегда есть. А вот так не откроется. То есть, видите, чтобы ребенок не облился, не дай бог. Ну, классно. Я надеюсь, ей понравится. Я надеюсь, что хотя бы час он будет держать тепло. Но я вам обязательно расскажу. Здесь почему-то затесалась в этой коробке новинка а, зима. Это у нас с вами бальзам для губ. Артикул 2667. Я вам термос артикул сказала. нет, девчонки. 910-416. Так, давайте вскроем, посмотрим. В принципе... По составу в каталоге эта серия она. Я обещала, кстати, девчонкам сравнить кремы. У меня сейчас как раз в баночке питательный прошлогодний зимний в использовании. Я вот только им руки намазала специально, чтобы аромат был свеж. Сравните ароматы, текстуру. Составы одинаковые, то есть там масло-ши в таком же процентном соотношении. Вот, вскрыла бальзамчик. Да, по-моему, также пахнет абсолютно. Бальзамы зима самые крутые. И крема зима очень крутые. Если у вас сухая кожа, обветривается и так далее. Эта серия, прям вот не брезгуйте ей. А дальше у нас опять с вами одежда. Я взяла Ксюшки Термобелье. Выбор был вообще невелик, в размере который мне надо, то есть один только вариант. Поэтому вот такой вот цвет фукси. Я взяла ей э, футболку с длинным рукавом в размере 152-158, 74 вискоза, 18 полиэстер, 8 эластан, артикул 830-114. В следующем ролике тоже обязательно вам покажу, как на ней сидит, Все покажу, расскажу. И как тепло, когда будет ходить на тренировку, тоже покажу, расскажу. Вот такая футболочка, Она достаточно длинная. И внутри вот здесь вот прям такой начес. Видно вам, не видно, он прям начес. В следующем ролике тоже вам каждое изделие я покажу отдельно. Полиэстер, Ластан, вискоза, вискоза. Тут прям на такой внутри. Слушайте, я надеюсь будет тепло. Хорошо бы, если бы еще водолазки были вот такие. Вот. Ну ладно, это шарф. Так, и легенсы такие же в цвете фокси. Размер 158-152, артикул 830-119. А цвет розовый, цвет фокси, интересно. Это термобелье тоже не хотят Фаберлик больше выпускать. Штанишки тоже прям с хорошеньким таким начесиком, Прям вот такой хороший-хороший. Мягкие-мягкие. Девчонки вообще очень мягкие. Будут в облипочку. Все как надо. Ой, прям длинный даже, наверное. Слушайте, запас большой. Внизу аккуратненько подшито. Все здорово. Отлично. Так, что у меня еще в этой коробке? Последний продукт из нее отодвигаем. Вызывайте Чтобы оно... Не маячила. Это тапочки. У меня куда-то прошлогодние тапки делись. У меня были бычки. Бычки, но ну, не очень понравились. Они после нескольких стирок как-то вот, ну, нехти выглядят. А у меня были лавали малиновые в прошлом году. Вот они вообще к стиркам лояльно очень относятся. Они такие в основном по всей структуре своей тканевые. И куда-то я их при переезде потеряла. А сейчас зимой иногда хочется одеть тапочки. Я решила взять вот такие. Они также, такие же, как лавали с задничком, с небольшим, с таким коротеньким. А с задником мало тапок Фаберлик. То есть, по-моему, вот эти вот две пары и все. Но они меховые. Так, и я взяла уже размер 38-39, хотя я ношу 39-40, но это обувь такая вот зимняя, да, а в прошлом году я брала малиновые, как раз вот 39-40 или 40-41 они там идут, я не знаю, 39-40, наверное. они очень сильно велики мне, но я у них все равно ходила хорошие тапки. Так, вот эти у нас с вами мышары. Артикул 886-112. Состав. Верх текстиль, подкладка текстиль, стилька текстиль. Очень подробный состав. Спасибо. Открывай. О, так хочется уже погрузиться. Эти тапушки, они прям на вид такие мягенькие-мягенькие. Смотрите, хорошо упакованы ну что, не придерешься. Аж по несколько штук таких засунуто внутрь. Наклейка еще к меху прилеплена с размером. О, какие! То есть они тут такие, как велюр. Гладенькие. Видите, цвет играет мыши. Но нету зайчиков тапок. Не выпустили в этом году в фоберлик. Жаль. Но у нас еще есть время впереди. Может выпустят. У них достаточно толстая подошва, я хочу сказать. Мне кажется, толще, чем... В быках и в малиновых там как-то потоньше было здесь прям смотрите какая толстая вообще и вот они собственно говоря мягенькие внутри все и небольшой такой задничек да классный мне нравится давайте я сейчас примерю хотя бы по размеру скажу Потому что так малиновые были огромные ой вообще отличненько слушайте пяточка прячется за задничек как раз 38 39 на мой 39 40 вот прям хорошечно как мягко класс вообще так, слушайте ну я пока буду открывать вторую коробку господи что это за пуговица девочки мне прислали значок vip vip 18 сейчас я его достану из пакета он еще с прошлым заказом должен был прийти но он долго шел почему-то и вот он пришел в понедельник и сегодня как раз мы его в среду забрали вот такой значок vip здесь написано faberlic vip за vip 18 застежка сзади вот такая то есть можно Одеть на вещь, не повредив ее. Наверное. Сейчас попробую. Ну да, слушайте, нормально. Можно одеть на вещь, не повредив ее такая застежечка классная. Его, правда, не видно на этой одежде. Ну ладно, буду сидеть в БИП 18 Ух, дальше столько всего, столько всего, девчонки. Так, давайте начнем с новых пакетов. Где остальные? С новых пакетиков. Два пока только нашла. Их же три. Но сейчас докопаемся и до третьего, наверное. Они безумно красивые и няшные. Вот, э, мне кажется, вот эта коллекция пакетов э, подарочной упаковки самая удачная в Фаберлик. Посмотрите, какая прелесть. Девочкам на подарок, учителям, в садик и так далее. Так, артикул это 881 204. Размерчик хорошенький Для учителя. Кому-нибудь еще. Так, в последнее время нравится делать подарки больше, чем получать. Вот размер. Что мы с вами туда поставим? Вот, допустим, чтобы вы представляли термос. Хоп, все вот подарок вам нарисовался, шикарный Так, следующий пакетик у нас с вами В артикуле 781 203 Тоже очень удачная Рассветка, просто потрясающая Сюда у нас что с вами поместится? Два, да у нас с вами сюда поместится Кофе поместится Давайте попробуем Слушайте, кофе поместился, вот прекрасно Тоже вам, пожалуйста, прям вот под кофе Хоп, такой подарочек Замечательно, шикарно Так, ну и я не вижу пока третий пакет Сейчас будем разгребать, посмотрю Девчонки заказала ароматизатор, ароматический диффузор, точнее, да, я брала, когда они только появились, потом больше не брала, потому что дорого, а сейчас мне захотелось, потому что новый аромат появился, счастье, во-первых, счастье нам всегда нужно, артикул у счастья 181, и палочки взяла. Пусть будет. У меня теперь в каждой комнате по румо-диффузору разному. А вот этот он у меня по цвету подходит в зал. У меня беленький на кухне в коридоре. И в детстве. А в мне нужен тюменький. В общем, вы поняли меня. Фэншуй такой. Палочки пробиваются отдельно тоже по артикулу. 174. Давайте с вами... Я счастье, кстати, взяла еще и спрей отыскать но отыщем потом так мы с вами вот эту штучку вскрываем мне где-то на три месяца точно хватило прошлого диффузора вытаскиваем отсюда крышку на три месяца точно потом девчонки там писали сголялись подливали туда что-то еще и так далее потом пробочку обратно надеваем она с дыркой и сюда палочки вставляем чтобы эстетически было красиво а счастье пахнет обалденно как же вам передать-то, Господи? Просто вот они настолько в многогранные они настолько сложные, что очень тяжело описать, я не представляю даже. Он классный. Сладко-чисто интересный. И цитрусы тут что ли где-то мелькают. И что-то вот что-то более знакомое, но не из Фаберлик. Ого, ну, очень классный, девочки очень нравится вообще, вообще. Я не знаю, как по-другому его описать, потому что действительно очень сложный аромат, они не пахнут каким-то одним маслом или еще чем-то. Нет, отнюдь. Палочки достаем. Кто-то говорил, что три вставляет. Давайте три пока тоже вставлю. У меня в прошлый раз стояли все. Я не скажу, что прям аромат на всю квартиру был. Нет. Очень классный аромат, вообще мне безумно понравился, слушайте, вообще прям восторг. Так, давайте мы с вами два ролика отнимем, я постараюсь их в один день выложить, потому что очень длинное получится видео, мне его монтировать придется неделю, поэтому, естественно, ссылка, как всегда, для регистрации под видео, каталог двухнедельный, следом ждите вторую часть, да распаковываем с вами новинки.